Продолжение. Как купить кредиты за МРП? Так как у меня еще здесь есть два кредита, а МРП всего лишь 116, мне нужно два кредита этих поменять, чтобы у меня было 126 МРП. Столько стоит один кредит. Я еще аукционы. Нажимаю на аукционы. Смотрю, какие сейчас есть аукционы. Я не знаю точно, какой он, двойной или не двойной. Чтобы узнать, я сейчас зайду в него и посмотрю. Вот посмотрите, то, что я вам говорила в предыдущем видео. 2 умножить на МРП. Вот это и есть двойной аукцион. Чтобы мне проиграть моих два кредита, которые у меня есть, я проигрываю сначала 1 Меня перебили я проигрываю 2 итого обновляю страницу и у меня уже здесь 136 мрп для покупки кредитов мне нужно всего лишь 126 мрп я захожу в товары Нахожу в каталоге товаров Т-кредиты. Нажимаю. Сразу сверху высвечивается один кредит, который стоит 126 МРП. Если покупать его за деньги, то он стоит доллар 89 центов. Я нажимаю эту карт. Вот эту кнопочку посередине. Вот он у меня есть уже один кредит, который надо купить. Но чтобы его оплатить, я смотрю вверху. У меня здесь э, кредиты, МРП и корзина. В корзине одна единица товара. Вот. Для того, чтобы его купить, я нажимаю Оформить заказ. Оформить заказ. Вот первая колонка и вторая колонка. Первая колонка, значит, я копирую свой email адрес. И вставляю его вниз. Для того, чтобы повторить все это здесь, не стоит по одной полосочке все повторять. Можно нажать вот на эту точечку, которая отправить в мою вышеплатежный адрес. И у вас все станется само. Видите, как легко и просто. Ничего не нужно делать. Продолжаем заказ. Сейчас нам высветилось, как же мы оплатим этот товар. Мы можем его оплатить через PayPal. Мы его можем оплатить другими способами. Есть платежная карта. Можно с платежной картой оплатить. Но так как я буду платить именно за МРП, у меня вот здесь есть награды «Триплер клик очки» 136. У меня есть очко. Значит, я нажимаю вот здесь, галочку. Я буду платить именно МРП. У меня высвечивается еще одна. 126 МРП стоит один кредит. Здесь я тоже ставлю галочку. Опускаюсь вниз. Полностью написано все данные. То, что я ознакомился со всеми этими данными. И я нажимаю здесь галочку, что я согласна. И размещаю свой заказ. Вот это ордер на покупку моего одного Т-кредита. Тут же у меня, вот он, появляется этот один кредит. У меня здесь было ноль перед покупкой. Он появляется, этот один кредит. И пока идет двойной э, аукцион, можно опять пойти на аукцион и проиграть его. И у меня осталось 10 МРП. Значит, теперь один кредит, который я купила, у меня остался здесь. А через минут 15-20, может 10, у вас на главной странице SFI появится на 102 ВИПа больше. Я захожу в «Аукционы» и проигрываю свой этот один кредит. Аукцион еще идет, поэтому я могу спокойно зайти в него опять и его же проиграть. Вот, нажимаю на кнопочку. И у меня кнопочка пропала, так как я вам говорила в прошлый раз, что если пропадает кнопочка, значит у вас нету ни одного кредита. Даже если здесь он еще и остался стоять, Кнопочки нет, кредитов у вас нет. Я надеюсь, что я понятно объяснила.